Сегодня 2 марта, сегодня в районе Обеда была обстреляна Салтовка, это район Харькова. Обстрел был, в основном пострадали гаражи, вот это горят гаражи, но частный сектор там тоже есть. И пару снарядов попали вот в девятиэтажку в жилую и в новостройку. И также из этих снарядов один походу не долетел и попал в школу. Это тоже этот же район. Вот так вот пострадала школа, он походу на вылет прошел. Стекла все раскурочило. Дерево тоже.